Привет! С вами Андрей Никифоров, врач-диетолог и диетолог в холодильнике. Сразу лайк, сразу подписка, ну и комментарий, что бы хотелось увидеть в следующем видео. Сегодня мы говорим про витамин D. И я сразу договоримся, не буду рассказывать, какой он полезный, нужный и так далее, про это куча видео. Я расскажу, где его можно взять, причем доступно. Это актуальная история, потому что, например, ну, в зимний период да, мы не можем получать много витамина D из солнца, поэтому надо думать, а где его взять, где его взять. Итак, чемпион по витамину D у нас это печень трески. Да? Печень трески. Тут без да, этих производителей... Лучше брать цельную, если она такая, знаете, в пыль порубленная, я люблю цельную, потому что с ней можно сделать, допустим, замечательный салат. Тут много витамина D. добавляем яйцо, здесь тоже витамин D. Сварили яйцо, добавили вот сюда, жирновато будет. Поэтому добавим туда еще зеленухи, может быть огурец, и вот замечательный салат, замечательный салат, который поможет нам в профилактике, да, соответственно, гиповитаминоза по витамину Д. Почему это важно? Потому что, ну, с одной стороны, да, вот вроде как можно его где-то купить в препаратах, но немножечко боязно покупать его в препаратах, если ты не сдал анализы, да. А анализы давать, это там 1700-2000 рублей, как-то тяжело собраться. А здесь мы через продукты раз-раз и профилактируем себе гиповитаминоз. Еще где у нас есть витамин D? Вот здесь, да, селедочка, доступная, возможно, одна из самых доступных рыб, которая у нас продается, пожалуйста, жирная селедочка. Это будет тоже хороший источник витамина D. Где еще есть? Есть в грибах, да, в рыбе, в принципе. Вот в масло. Масло, да, где оно у нас? Молочные продукты, в частности, сливочное масли, С. 82% по ГОСТу. Да, пожалуйста. Тоже источник витамина D. Итак, если вы эти продукты употребляете, Пожалуйста, себя похвалите, вы молодец. Если нет, добавьте их себе в рацион, да, печень трески, яйца сеть. это будет полезно. И напишите, пожалуйста, а в каких продуктах вы берете витамин D в комментариях ниже. Ну и как часто убиваете на солнце, тоже интересно. Лайк, подписка, ну и тема следующей встречи я читаю, смотрю. И обязательно давайте, да, интересный материал, чтобы для вас максимально было полезно. Ну, соответственно, нужна более глубинная проработка вашего питания. Так, чтобы у вас были вот такие вот замечательные результаты и в снижении веса, и в плане здоровья, то, пожалуйста, внизу есть ссылка, чтобы познакомиться со мной, с моей программой, с моей системой. Буду рад тебе помогать. На этом все, пока, до встречи.